Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, сериал ⁇ Кролик ⁇ Ну вот у нас не удачное, а обедышнее кормление ворожком. О, как они-то ворожок любят. люди занята, к сожалению. Ей не до птицы. У нас дома там маленькие ЧПшки происходят постоянно. Сейчас я покажу, друзья. Чтобы цыплятки были здоровые, нужно их все-таки кормить. И кормить полезными до... Праводорогов. Не домашние, а купленные в магазины. Ну, что делаешь? Вот такая у нас красота. Слава Богу, пока все живо здоровы Лампочка у нас работает буквально часов шесть за сутки, потому что мы находимся в кочегарке. Здесь довольно тепло им. Ну, как-то так. Так, у нас инкубатор тоже заложен. Температура, вы видите, 37,7-37,8. Конечно, его не желательно открывать, когда мы работаем в состоянии, но... Здесь как от наших курочек яйца, так и от двух человечку, которые попросили нас для того, чтобы мы вывели им цыплят. Ну, дай Боже, все получится у нас и будем закладывать четвертую партию также на продажу. То есть это уже третья партия цыплят будет из этого инкубатора. Вот, друзья, здесь за ночь был огромный пузырь на потолке. Через эту лампочку мы всю эту воду спускали. Та же в этой комнате образовалась, здесь на потолке вот, и здесь два отверстия мы выняли лампочки, через эти лампочки тоже спускали воду, сейчас здесь видно подтек воды, и здесь вот растянулось, потому что были огромные-огромные пузыри. И эту комнату, которую мы только еще ремонтируем, только потолок еще сделали, вот видите, здесь через эту лампочку спускали, и вон той край тоже использовали. Ой, вода, потому что крыша дырявая. А крышу не делаем, потому что... <къем> потому что на все нужно деньги А деньги это, к сожалению, роскошь ничего. видите, дыра это вот на кухне нам натворила делов Ну ничего, сегодня у нас праздник Праздник сегодня, мы ничего практически не делаем Вышли так, для обзора У нас сегодня был большой-большой ветер Дождь Видите, как все стало за вон Сырях, грязно Чередактили тут, конечно, как динозавры Утка, слава Богу, сидит еще на яйцах. У цесора была травма, мы чемиком все это запрыскали, точнее, хелдспреем, ну вот он так по кирпичам тут лазит. Уточка сидит, трогать ей не будем. Как вы можете, у нас еще все цветет, грубо говоря, там яблонки только начинают цвести, вот отельная сторона, дорога на работу, а вон туда пошла. В предыдущий ролик про унитаз, к сожалению, почему-то людям не понравился. Да, это юмор, может дикий юмор. Там, как написали комментарии, так это. Самое главное, что не порвала пленочку. Ветер был сумасшедший, но пленочка целая, все хорошо. Рассада не умерла, ее не сдуло, ее не порвало, все хорошо. Не рвет пленочку за счет того, что внизу есть, видите, такое вот проветривание. Ну, это нюанс. Кому нужно, тот поймет. Ну, вот сейчас только садить. садить. Садить сегодня мы не садим ничего. Ну, а здесь якобы цветы. Ну, не выкидывай же его в лес там или как вот там. мусорку. он все равно на полигоне. Внести будет. Будет валяться и все. Так вот, зерновые. Зарастают травой. Мы их не химичили. Бульбочка там уже проросла Я вам это уже, друзья, показывал Так что, может, будет есть Какую-нибудь свежую бульбу Свою По скрипту Дорожки еще ничем не застелили Да и не будем, честно, застилать Второе, горох так, Горох, лук Морковка и бурак Вроде все зашло Так, по поводу кроликов Барашек сидит Малыши он там лежат Здесь у нас пусто, здесь у нас тоже пусто. Здесь у нас под арестом сидит серебро, пацан. Здесь у нас девочка с малышами. Здесь у нас тоже уже пусто. Здесь тоже пусто, друзья. Здесь у нас тоже пусто. Здесь крольчиха серебро. Здесь вторая серебро кольчиха. Здесь у нас крольчиха, которая с акролом. Здесь у нас только сегодня. Вчера ночью у нас произошел окрол. Где-то я прощупал, проверил. Вроде бы 9 штук, все хорошо. Здесь у нас девочка с одним мальчиком осталась, Мальчик такой вот. Здесь вот такие малыши, объединенные два гнезда. Бегают, прыгают. Ну и здесь девочка. Скорее всего, его, ее сегодня мы тоже продадим. Так, у меня друзья спрашивали по размерам данной клетки. Вот с этого края до финиша, то есть до туда, у меня ровненько 2 метра. Между ячеечками, вот здесь 38 сантиметров, за счет того, что досочка у меня 2 сантиметра. А так получается 40. Внутренний 38. Размер в длину, то есть от данного пункта туда 98 сантиметров. За счет того, что там доска лежит вот на этой перемычке, тоже 2 сантиметра. Так, метр общий 98 полезный. То есть 38 внутренняя и 98 внутренняя. Так... 2 метра 5 ячеек считаем 1 2 3 4 5 по поводу маточника здесь у нас как вы понимаете ширина 38 сантиметров а здесь я делаю 30 здесь вот 30 на 38 и получается что вот здесь полезная у нас глубина почти 68 сантиметров они почти а точно грубо говоря 70 крыльчатам достаточно здесь маточник так валите дамочка вот видите что он творит когда я открываю одному неудобно вынимаю заслонку убираю коврик ну и видите белых привил жизни радуется никто никому не мешает садилась сюда больше десяти здесь как вы можете наблюдать сколько это три 4, 5, шесть семь вроде бы места хватает ну, вот так если вкратце и сильно так не вдаваясь подробностей у этих крольчат во всех оказывается носики и лоб видите с белой полоской. Папа был серебро. Мама поместная. Большая, уши такие большие, как будто бельгийц. Но это не бельгийц. Просто вот такая вот ситуация по кроликам. Маленькие такие, интересные. Так, так, так, так. так, так. Водичка у нас есть. Когда заходишь в помещение, очень хорошо видно по конденсату. Видите? Полная. Так, здесь у нас... Здесь у нас так, мальчик минчанин. Вот такой он уже большой. Я тебе сейчас прыгну. Сразу же это повышаем. Здесь у нас мальчик серебра. Могилев. Закрываем, а то сейчас делают. Так, здесь у нас малышня. А, так, здесь вот такие сидят. Рыжик у нас последний остался. Все больше нету. И вот тут такие булбосы. Вот такие уже большие, да, большие. Основно почему-то брали мальчиков в этом году, девочек почему-то не брали. Не знаю, как, почему. Здесь у нас два, потому что вон два выскочило. Видите, один сидит и его вот там за бочкой. Сюда ходи, сюда ходи, пацан. Опа, есть контакт. Сюда. Сейчас мы их, друзья, половим. И вот там где-то был один за бочкой. Ну-ка. Опа, опа, опа, опа, опа. Ну ладно, потом его сломаем. На улице такая, честно, поводка отвратительная, потому что что? Потому что слякоть и дождь. Да еще и с потолками пришлось навоеваться. Самое главное, что акролы есть, малыши есть. Здесь у манки вот такие у лежат. Карапузики. Вот видите, друзья, вот такие карапузики. Плохо видно. но есть. Главное, что молодняк есть. Ну и кроликов вроде бы позвонили вчера, взяли крольчиху, а потом с этого взяли пару штук. Сегодня позвонили. Там на куфре было объявление, что еще звонят, оказывается. Еще интересуются. На этой позитивной ноте будем с вами прощаться. Но прощаться только до завтра. Заходите, комментируйте, спрашивайте. Ну, на все ваши вопросы стараемся сюда ответить. Всем пока, друзья! Всем счастья, здоровья и благополучия. Мирного неба над головой.